Всем привет! Ты смотришь Универ Для тебя все самые свежие актуальные новости студенчества. В студии я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Решим проблемы, сообща. В КФУ состояло заседание экспертного совета по общественно-политическим вопросам. В начале выпуска мы хотели бы поздравить и выпускников бывшего журфака и студентов Высшей школы журналистики КФУ. 24 марта 1962 года министр высшего и среднего специального образования РСФСР Всеволод Сталетов подписал приказ об организации кафедры журналистики в Казанском государственном университете. Так что с 55-летним юбилеем журналистского образования в Казанском федеральном университете, дорогие коллеги. А мы продолжаем. 24 марта в КФУ состоялось заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам, на котором обсудили итоги социологических исследований за первый квартал 2017 года. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 24 марта состоялось заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете. Цель вот в ходе дискуссии родилась собственная мысль, оригинальная мысль, что делать дальше, как оценивать ситуацию. Есть различные методики оценки ситуации, да? есть модели дальнейшего развития. Вот это вот очень важно, и не случайно, что это Казанский университет, потому что университет, любая площадка университетская, не только в Казани, в других городах, у нас всегда считается наиболее приемлемой площадкой, где могут... Встретятся люди различных взглядов, открыто эти взгляды высказывать. Представители научно-экспертного сообщества, специалисты в сфере общественно-политического развития, реализации государственной национальной политики, конфессиональных отношений обсудили итоги социологических исследований, проведенных в первом квартале 2017 года. Хотел отметить, что сегодняшнее заседание, оно такое с точки зрения того, что будет обсуждаться фактически итоги работы в или, вернее, итоги исследований научных исследований в 2016 году, фактически первый уже 2017 года. Актуальность э, всей этой большой работы э, с точки зрения уровня государственной власти очень велика, потому что мы, э, прежде всего, держим руку на пульсе и понимаем, э, что происходит в этой национальной сфере, в сфере общественно политических отношений, и, безусловно, предложение те, Ученые, со своими докладами в этот день выступили ответственный секретарь экспертного совета Андрей Большаков и заместитель председателя Центра по изучению экстремизма, дискриминации, ксенофобии Татьяна Читова. Выступление Андрея Большакова было посвящено вопросам социального самочувствия и отношению татарстанцев к основным общественно-политическим тенденциям по итогам межеквартального мониторинга, проведенного в марте 2017 года. Доклад Татьяны Читовой был основан на оценке общественного мнения о межэтнической ситуации и ситуации в религиозной сфере в Республике Татарстан. После обсуждения выступлений члены экспертного совета договорились в рабочем порядке направить свои рекомендации к итоговому докладу по исследованию 2016 года, а также сформулировать предложения научно-методического характера для уточнения методики исследований и практическому применению их результатов. Диана Шилова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Юридический факультет КФУ славится как один из самых известных высших образовательных юридических учреждений России. Студентами юридического факультета были многие известные философы, мыслители, крупные ученые и практики. Поступить сюда хочется каждому, но удается лишь лучшим. Как же быть? Возможно, перед поступлением стоит пройти испытательный срок, как и поступили герои нашего следующего сюжета. Вступление в студенческие ряды такого известного вуза, как Казанский федеральный университет, является, пожалуй, заветной мечтой многих школьников. Особо смышленные среди них не стали дожидаться окончания школы, выпускного и вступительных экзаменов, а уже сейчас решили испытать всю прелесть студенческой жизни. Именно для тех, кто спит и видит, как бы ему стать выдающимся юристом, студенты юридического факультета КФУ организовали проект «Ознакомительного характера. Испытательный срок». Его суть заключается в том, что мы приглашаем абитуриентов на наш факультет побывать в качестве студента на лекционных и семинарских занятиях и почувствовать на себе все прелести учебы на юрфаке, побывать в студенческой столовой, в деревне Юрсиады и посетить все наши музеи. Участники проекта «Испытательный срок» посетили музей университета с более 200-летней историей. Познакомились с аудиториями вуза, практикой работы в лаборатории криминалистики и еще многое другое. «Испытательный срок» успешно укрепил желание школьников становиться студентами КФУ. А почему их выбор пал именно на юридический факультет, ребята рассказали сами. Я считаю, что это интересно. Я человек сам по себе бюрократический, больше правильный и считаю, что это профессия для меня. Это я точно знаю, что именно КФУ. Потому что ну, моя мечта, моя мама закончила, моя бабушка закончила вот этот федеральный институт. Поэтому я с твердыми намерениями и на юрфак. Потому что я считаю, что юридически, как ну, закон, это человек закон и человек власти больше. Мои ожидания оправдались. Я очень, естественно, под, под впечатлением. От этого всего. Здесь очень здорово. Я хочу сюда поступить, и надеюсь, что у меня получится. Данное мероприятие позволило будущим абитуриентам увидеть жизнь юридического факультета КФУ изнутри, а также развеять все сомнения в выборе Альма Матер. Я хочу поступить в КФУ. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. В домах по всему миру ровно на один час погаснет свет. Нет, причиной этому станут не перебои с электричеством, а ежегодная акция «Час земли». Все это делается для того, чтобы люди стали бережнее относиться к ресурсам природы. Акция «Час земли» уже успела приобрести популярность в разных странах мира. И Казанский федеральный не стал исключением. Присоединяйся и ты.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 На этом у меня все. Смотри Универньюз и будь всегда в курсе всех самых свежих новостей. До скорых встреч!